Доброе утро, дорогие подписчики. Сегодня вашему вниманию предлагаю обзор на консоль OnePlace 1S. Вот. Сегодня будут произведены замеры и, так сказать, включение этой, этого портативного компьютера. Значит, начнем с комплектации. Сама консоль, блок питания, поставщик вставляет вот с такой розеткой. В комплекте был э, переходник, но не этот. Пришлось докупать. Значит, сам провод зарядки, также переноса данных, клавиатура портативная на магнитиках, очень удобные, Пакет инструкций, э, английский и китайский, и чехол. Так, дальше. Из минусов. На клавиатуре нет русской раскладки. То есть нету наших буквок. Придется либо наклейки делать, либо графировку. Второй момент. Значит, из портов а, здесь присутствуют два Type-C четвертого поколения. А, это Tandembro 4. Также USB-3 стандартный. Ну и, собственно, все. То есть, по факту, здесь больше никаких разъемов нету, Две колонки, сам джойстик, система вентиляции. По размерам это некомпактное устройство. В районе 29-28 см в длину. Высоту она 13 сантиметров. Ну и в толщину, в толщину, она получается два с половиной сантиметра. Клавиатура по размеру меньше. Она всего лишь 20 сантиметров. Так Теперь дальше мы э, продолжим. Значит, из минусов, с чем еще можно столкнуться, обычный обыватель, не у всех есть э, нормальный полноценный интернет по Wi-Fi. Соответственно, придется докупать еще вот такое устройство. Это беспроводная сетевая карта. Значит, из приятных э, плюсов. Машина достаточно бодрая, включается она за счет вот этой кнопки, он же сенсор, одним легким нажатием, То есть нажимается, загорается клавиша и вот включение. Грузится достаточно быстро и при этом не сильно шумит. Я надеюсь я ответил на все вопросы, палец также работает. Вот. загружается очень быстро работает шустро и пока я ее сильно не нагружал Они... следующие тесты покажут как она себя ведет как работает панель сенсорная соответственно показывает время зарядки аж 8 часов будет работать вот. ну посмотрим Время покажет и тесты покажут. Спасибо за внимание. Счастливо.